Ну что, ребят, давай проживать на восьмой этап Формулы 1 на Грам при Франции. Начиная с квалификации, сразу третий сегмент, потому что не вижу смысла показывать два предыдущих, где я просто лидировал все время, как и в третьем сегменте. Сироткин наконец-то поехал довольно неплохо, как в Австралии. Тоже самая ситуация была то, что первый я, потом Льюис и Ботас, и уже четвертый Сироткин. Ну, будем надеяться, что в этот раз Сироткин повезет больше, чем на других этапах, последних, которых он не смог хорошо так финишировать. Вот только в боку ему повезло один раз. Финишировали с прийти с 12 на 2 позиции. Итак, Франция. Довольно скоростной трек, то есть длинная, прямая, с скоростные повороты, в которых почти не надо даже тормозить. И, в принципе, у нас болид заточен прям идеально под этот раз. У нас очень хорошая мощность движка, то есть мы очень быстро разгоняемся. У нас мало сопротивления воздуха. За счет этого мы набираем очень хорошую скорость. Что, в принципе, будет показано в этом в таком ролике. Ну и, собственно, у меня был дикий темп опять, так что, соответственно, проблем никаких у меня возник не должно по ходу этапа. Стартовая шотка, Я первый, второй Льюис, третий Вальтерри Боттус, четвертый Сергей Сроткин, пятый Чакоперес, шестой Феттель, седьмой Стабанаком, восьмой Кемеракен, девятый Никок Силькембрек и десятый Даниэль Рикерн. В очередной раз... Форс Индия заходит довольно далеко в таблице, хотя вот вроде бы болит у них не топовый, и даже он по идее выступает по характеристикам тому же Рабулу. Но вот как-то неплохо себя показывает Форс Индия. Причем похоже вот, будто у них болит находится за прошлый сезон, который у нас был под конец. По стратегии я не проходил специальную программу, поэтому мне выдали, выдал компьютер то, что вот, он считает нужным по стратегии. Ну и переходим к старту. красный красный огни, я неплохо срываюсь с места, просто с небольшой пробуксовкой. Ревиз пытается поравняться, у него это почти выходит к первому повороту, но я решил чуть позже травматиться из-за чего пролетаю поворот, собственно. Да, срезаю еще второй поворот немножко, но по итогу остаюсь на первом месте. Стартовая камеры, собственно, вот пробуксовка та самая, из-за чего я не смог хорошо отъехать от группы. Тут же Сироткин опережает Ботоса, в первом повороте в ходе. И также ботс еще проходит э, Чака Перес. По итогу, Сироткин начинает, как в Испании, с э, Льюисом ехать бок о бок на первом кругу. И тут уже, по сути, Сироткин навязывает борьбу Льюису, они а как было в Испании, когда это навязывал больше Льюис все-таки. Также позади за этим все наблюдает Чака Перес. И выходит на обратную прямую, где, по сути, у Сироткина преимущество по отношению к Мерседесу. И также Чака Перес за счет слипстрима обходит того же Льюиса. И тот же Ботас еще тоже слепстрим получает и тоже думает уже, пытается как-то пройти Льюиса, протиснуться где-то. По итогу в шикане в 8-9 повороте опять проходит Льюиса и на продолжение обратно-прямой Ботас перестраивается и бок о бок проходят они девятый скоростной скоростной правоповорот, за счет чего у Ботаса лучше траектория плане, в ход, 10 поворот, и за счет этого он проходит Льюиса, из-за чего Льюис теряет сразу же три позиции на старте. К третьему кругу у нас появляется уже ДРС, наконец-то, я уже отъехал на какое-то расстояние, зачем все у Серёжки не был ДРС, ну, у человека Перес он был, и за счет этого он выходит на второе место, но ненадолго Серёдки тут же контратакует на продолжение обратной прямой, и в правом быстром повороте спокойно проходит, и тут же бота сныряет во внутренний Часть третьего поворота тоже проходит Чека Переса. И уже Ботас начинает заниматься Сироткиным проходит его в восьмом повороте и спокойно начинает отъехать, но Сироткин за счет слепстрима спокойно догоняет Ботаса и навязывает ему борьбу за второе место. Я уже к этому мету оторвался, хрен знает, куда там уехал даже. И по итогу уходит Сироткин в защите второе место. По итогу даже было уже первое. Потом, через какое-то время у Лонса, в которого въезжает еще Вандорн по итогу, из-за чего в Макларен просто в жопе финиширует в этом этапе. Я же после своего обогнал пару второго раз, и доехал до, вот, до данных коллег в виде Эриксона и Магнуса, которые борются между собой, и въезжаю в Эриксона, потому что думал, что он отрулит куда-то вправо, но, к сожалению, да, в втором повороте не отрулил, я въезжал у него, потерял... Правую часть перейти антикрыла, из-за чего прижиной силы просто не стало резко. Да, я их опережаю в конце первого сектора, в начале второго и на прямой окжу Манусона, но тут я столкнулся с проблемой в, в шикании. Оп! И просто не могу никак повернуть в левый поворот, потому что у меня правая часть антикрыла. Из-за чего я сразу же понимаю, надо тут же ехать в боксы, потому что я никак не смогу продолжить гонку, ибо в третьем секторе у нас идут. Два левых быстрых поворота, в которых я просто буду терять время. Сережкин после пидстопа начал навертывать пущенное, проходить гончика, который не делает пидстоп. И выходит в Шиканул, просто был идеальный. Обошел Торроса и Хас, И по итогу еще заблокировал все колеса и сломал болиду Торроса, передним крыло. Ну и продолжается такая вот битва у них. Также нам прорвался потихоньку. И за ним прорвался и Чекоперес позади. Опять же, кстати, в 4 была довольно интересная стратегия в 2 пита пусть, но в... у них было 2 ультра софта один а 1 супер софт, у остальных же наоборот, ультра софт, супер софт, софт, как в принципе у меня было в этой гонке, но у меня было по итогу 3 питстопа. вот, но вы знаете скоро почему. Потихоньку прорвался опять э э после своего пистопа второго и думал, кстати, что мне типа крыши хватит, но почему я пишу сделать 30 пистоп, потому что софта не хватило. Догнал уже Хюркенберга с Хартли, мне показалось, что Хартли уходит в пидстоп, с я пытаюсь разобраться на старт прямой, но у него, к сожалению, тоже есть ТРС, поэтому удается мне поравняться с ним только в конце прямой уже на первом повороте, и по внешней траектории спокойно обхожу, и впереди меня остается ДНК, которого я догоняю уже в конце второго сектора. И при входе в правый поворот, решая по внутренней войти, по итогу задевая его, и мы просто уходим в парный такой дрифт небольшой, но слава богу без каких-либо потерь. Думал то, что я его прошел спокойно и оторвусь от Дэна, но к сожалению он контратакует уже в предпоследнем повороте, и у него это удачно выходит, он очень хорошо вышел из единственного поворота, из-за чего он и смог так в 12 меня пройти. Но не так быстро он смог от меня уйти, спокойно я его догнал еще Дресса, и уже на третьем повороте я его спокойно прохожу по внешней траектории. Также Сиротки на своем втором пистопе ему не повезло, как и Ботасу, в принципе, которого задержали аж два болида по итогу. Но по итогу Сироткин задержал болит Мерседеса, а потом болит Феррари. Просто болит Феррари выиграл в этом моменте кучу времени, потому что он уехал прямо позади Ботаса. Потом данный Хас, который сдерживал большую часть гонщиков, это был и Ботас, и Райконин, который задержал, кстати, Сироткина, и также вот был Сап Сироткин. За счет этого догнал еще их Льюис, и поэтому Льюису было возможность такой Сироткину на обратной прямой за счет ДРС. Что, собственно, происходит, Сироткин отдает позицию, к сожалению, и по итогу Льюис начинает отрываться от него. Также он прошел Кими, ну и Сироткин начал уже в сам бороться с Кими Райконином. Первые два поворота неудачно, к сожалению, только поравнялись и по итогу через время он прошел его, но опять же обратная прямая, ДРС и все, Кими возвращается обратно в свою позицию. Также за этим уже начинает наблюдать постепенно Феттель, который тоже нравится как бы обогнать, потому что все-таки у него супер софт и как-то надо его реализовывать в данной ситуации. Контратака от Сироткина на Кими, также еще Феттель пытался по внутренней части поворотов пройти Кими, но, к сожалению, у него это не получилось так же, как и у Середкина. На следующем кругу уже на старт финишной прямой, точнее уже в первых поворотах, Середкин наконец-то проходит Кими, и уже на обратной прямой Кими, к сожалению, проходит также и Фетли. Также его пытался пройти тот самый Хас, вроде это был Грожан, но мощи, к сожалению, у Хаса не хватает, и Кими возвращает себе позицию. Также позади этой пары образовался Стабанакон, который также пользуется этим моментом и проходит еще и Хаус. По итогу Хас потерял две позиции. Точнее, одну. Мог заиметь одну, но вот так получилось. После своего последнего, третьего пистопа, когда я перешел на Суперсофт, я выезжаю прямо перед лицом у Фетеля. Но самое главное, то, что он успел тормозиться, не снимался переднее крыло. Потом произошла следующая ситуация. Камера от лица Сироткина, и тут я просто мимо проношусь на скорости в 360 км в час. Сироскин просто отруливает, лишь бы не въехать в меня. Но ну, по итогу отрулил, возвращается на трассу, и Фетли решает в нем вмазаться. Так сказать, не сломал крыло об твоего напарника, сломаю об тебя хотя бы. Вот, не знаю, для чего Фетли это сделал. По итогу я прохожу Сироткина, тут отстал, конечно же, но я оторвался от группы позади идущей. Прохожу уже ботас, отогнав эту группу из четырех болидов. И также стараюсь обойти Сайнса, что у меня получается за счет ДРС. И все. Поэтому остается только последние два болида, такой небольшой группки, Вдали едет ферстаппен, который лидирует в данный момент. Быстро догоняю пару Хэмилтона и Переса, которые воюют между собой за вторую позицию. И тут же предпринимаю решение то, что буду атаковать их на прямой. Но в мой план не вышел то, что все-таки Mercedes ДРС будет довольно быстрый за счет Слепстрима. Ну вот, собственно, выходим напрямую, открываю крыло Слепстрима от Хэмилтона, Мы... и вот догонять. Также Перес поз... впереди идет. Хэмилтон в Перес ходит бок о бок, я пытаюсь подстроиться, но, к сожалению, въезжаю в Перес, из-за чего, ломаюсь, переднее право эти крыло немного. И также Перес немножко меняет свою траекторию, въезжает в Луис, из-за чего я их прохожу, срезая как бы шикарно, по сути. Вот, через какое-то время догнал Ферстаппина, пытался упротив в первом повороте, но не получилось, я боялся уже сломать окончательно крыло, ну пусть ехать нам два круга, но я буду страдать в скоростных поворотах, что мне крайне не хотелось бы. В третьем повороте тоже не решился так вот прям влетать, потому что решил, ладно, подожду прямой обратный, с ДРС я спокойно объеду в без каких-либо проблем. Так, да, конечно, у меня был слон на крыло, но вот новые покрышки по сути это нивелировали, и я ехал... Плюс-минус в таком же темпе, как и все остальные боты, так сказать. Да с мы и спокойно без каких-либо Проблем слева обхожу Ферстаппина. счет этого похожу на первую позицию и выигрываю Гран-при Франции, который получилось довольно интересно, так сказать, потому что два раза сломался крыло, один раз критически сломал его себе, из-за чего пришлось сделать лишний пит-стоп. Но в принципе на ход гонки это, ну, для меня мало повлияло, я все равно ее выиграл. счет то подери. Да и, в принципе, я мог не делать лишний, без стоп, пытаться как-то дотерпеть на софте, но по итогу решил, то, что я буду больше терять времени. Ну, хотя, навряд ли я потерял много времени, абсолютно, скорее всего, приехал бы первым, но просто был бы Ферстаппин не так уж далеко от меня, как по итогу, то, что я его обогнал. Я, как сказать, решил себе сам жизнь. Ну, да ладно, в принципе, все вышло идеально, я выиграл и самое главное. Сетероскин, конечно, да, к сожалению, провалился, у меня были уже планы на то, что все-таки он сможет выиграть. Гонку, ну ладно, не выиграть, приехать вторым точнее, хотя бы. Это я думал, что он сможет, но, к сожалению, седьмое место по итогу у Стироткина. На подиуме у нас я, собственно, в Макс Херсапин и Льюис Хэмилтон. Также в основном зачете я продолжаю лидировать с большим отрывом от Хэмилтона, потому что из восьми гонок это уже седьмая победа. Да, единственный только вот в был проигрыш Посмотрим, как дальше, конечно, пойдет. Но мне кажется, что оставшиеся гонки тоже придутся вот под одну... Дудку, то есть я буду просто выигрывать гонку за гонкой и в один момент просто сердце тоже начнет уже приезжать на втором месте но ну, а я просто буду уже наверное всех в круг брать вот собственно такая итоговая таблица сайенс неплохо прорвался как и ферстаппен за счет одного пинстопа я же на такую стратегию просто испытывать уже не иду потому что это будет просто ну слишком легко также в кубке конструкторов постепенно я укрепляю наши позиции потому что в основном в кубке конструкторов от меня идет 180 очков от э, того же Сироткина там всего лишь 40 Что, конечно, не такая нехилая разница с я продолжаю выигрывать лишние ресурсы нам пойдут в скором времени также это был восьмой этап из-за чего у нас обсуждение контракта Но я налажал хотя вот как по мне в контракте должны вот ввести такую штуку что есть шанс того, что контракт точно пройдет, ну, типа, может пройти, даже если он будет превышать вашу стоимость. Ну потому что, черт побери, я выигрываю восьмую, седьмую гонку из 8 Пока что у были, и мне команда просто отказывает. Ну почему? Почему так? Окей, я думаю, три улучшения на отдел, и типа все ок будет. Нет, нифига. Ладно, думаю, ну может быть тогда ожидаемо призыв квалификации хотя бы до первой, и все, точно пройдет. Но по итогу и этого не хватило, и мне дали какой-то просто говяный контракт. Ну окей, хотя бы бонус там за гонку будет третьего уровня, но скорость модификации всего лишь там 3 2 уровня. на заботке пусть 2 но это не мало, интересно. стоп будет всего лишь 10 по скорости. Из модификации я решаю брать дальше двигатели модификации на снижение расхода топлива, также... Буду брать износ шин, надо докачивать его, потому что будет меньше износа, может быть проще доезжать какие-то гонки, как вот здесь было на софте. Я мог доехать на двух питах, по итогу решу перестраховаться и заехать на третий. Беру два модификации небольших, и также будет в скором времени, надо придется брать уже глобальную модификацию в топливе, но она приедет через 4 недели. На ну, этом, ребят, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встреч, пока-пока.